Всем привет! Вы смотрите Универ-Ньюс. И прямо сейчас о самых свежих новостях Казанского Федерального Университета расскажу вам я, Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Казанский Федеральный Университет изучает тайны космоса. Как изменятся отношения между Южной и Северной Кореей? Не вздумай заснуть слишком поздно. Что, если ваш сон не просто сон? Казанский федеральный университет считает астрофизику приоритетным направлением. Именно поэтому университет принимает активное участие в изучении тайн космоса. Чего уже добились ученые и что ожидает астрофизику в этом году, тебе расскажет Олег Кашин.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 Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз. Корейские отношения получили новый старт. Южная и Северная Корея впервые за два года провели переговоры на высоком уровне. Темами для обсуждения стали участие Северной Кореи в Олимпиаде и снижение военной напряженности между государствами. Как изменится корейские отношения в будущем и какова реакция на переговоры остального мира, об этом вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина.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 А вы задумывались, что такое сон? Точного ответа не знает никто. Существует лишь гипотеза, что сон это физическое состояние покоя. Но для чего нам сны, почему мы их видим и с чем связана болезнь сновидений? Ответить на эти вопросы смогут немногие. Рассуждая над этим, наш корреспондент отправился в лабораторию сна. И вот что ей удалось выяснить. Вот и прошли праздничные каникулы. Самое время начать работу с новыми силами. Пожалуй, именно с такой мыслью каждый из нас настроился на трудовые будни. Да только не каждый смог. И это неудивительно. Зима кажется, что за окном вечная полярная ночь. Идете на работу или учебу, еще темно. Уходите обратно, тоже. Так и получается, что весь день проходит в мечтах об отдыхе. Несмотря на то, что каникулы только-только закончились. Еще бы просыпаться утром, когда за окном темно, действительно трудно. И это не только психологическая, но и биологическая проблема. Наш глаз реагирует на свет и посылает мозгу сигнал «Пора вставать!». Если солнечного света недостаточно, продолжает вырабатываться гормон сна, мелатонин, и организм спит. Мы постарались выяснить, как облегчить процесс пробуждения и как же восстановиться после праздников. Для ответов на свои вопросы мы отправились в уникальную лабораторию университетской клиники «Казань». И вот что нам удалось выяснить. И, соответственно, если э, будет освещение при ярком освещении, это, этот гормон, уровень гормона снижается. Поэтому утром во время просыпания необходимо шторы раздвинуть. Если солнца нет, что бывает в зимнее время, да, тогда включить яркое освещение рано утром, чтобы вот этот вот гормон побыстрее ушел из нас. Да. Стоит принять к сведению, что сон не всегда является средством отдыха. Порой с ним тесно связаны различные заболевания. Так что плохой, неосвежающий сон, храп, остановка дыхания во сне, утренние головные боли, повышенное давление являются весьма тревожными сигналами организма. И прислушаться к нему, безусловно, стоит. И решить проблему в лаборатории сна. Либо нарушение сердечного ритма, который происходит именно во время ночного сна, то есть днем проводят обследование, все нормально. Именно ночное обследование позволяет выявить какие-то нарушения именно во время ночного сна. Сон – большая эволюционная загадка. Если бы существовала хоть какая-то возможность обойтись без сна, организм, овладевший этим навыком, мог бы получить серьезные преимущества. И, тем не менее, таким навыком не овладел никто. А вот болезнь сна пришла ко многим. Но, к счастью, это не повод для паники. Решить данную проблему легко и просто. Ведь сомнологи университетской клиники Казань всегда готовы протянуть руку помощи. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.